Институт геологии нефтегазовых технологий Казанского университета посетили представители российской нефтяной компании «Татнефть». Встречи с представителями крупных компаний проводятся в институте регулярно. Основная цель наших успешных студентов – это еще во время обучения найти престижную достойную работу. И вот сегодняшний день, который мы проводим совместно с нашим стратегическим партнером, одним из важнейших партнеров компании «Татнефть», как раз посвящен решению этих вопросов. В рамках дня компании «Татнефть» руководители направлений и другие специалисты рассказали о том, что интересного происходит в их компании, о том, какие есть возможности и чего можно добиться молодому специалисту, работая в компании. Мы ежегодно принимаем достаточно большое количество выпускников различных вузов, и в том числе, конечно же, и Казанского федерального университета, который является одними.. из из наиболее сильных выпускников и мы с удовольствием таких ребят отбираем. Здесь на встрече студенты познакомились с кадровой политикой компании «Татнефть». У них появилась возможность пообщаться с работодателем напрямую, задать все интересующие вопросы и получить ответ из первых уст. Мы очень рада, что наш институт проводит подобные мероприятия, поскольку это очень полезно, особенно для нас, для выпускников, когда у тебя есть прекрасная возможность встретиться с представителями нефтяных компаний, узнать что-то большее, оставить свое резюме и, соответственно, потом получить обратную связь. Подобные встречи помогают выпускникам сориентироваться в выборе дальнейшего места работы, узнать новые тенденции и проявить себя перед, возможно, будущим работодателем. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.